Давайте разберемся, как формируется Ваша будущая пенсия. Размер пенсии определяется умножением количества пенсионных коэффициентов на стоимость одного пенсионного коэффициента и прибавлением фиксированной выплаты. Стоимость коэффициента и размер фиксированной выплаты ежегодно увеличивается. На количество коэффициентов влияет размер белой зарплаты, трудовой стаж и возраст выхода на пенсию. На сайте Пенсионного фонда России Вы можете рассчитать будущую пенсию, узнать Ваш стаж и многое другое.